Почитал комментарии под, под предыдущим видео. Восхитительно. Я в восторге. Мои любимые подписчики. Отлично. Вообще замечательно. Прям почитал, у меня настроение поднялось. Несмотря на то, что погода такая ужасная, отвратительная. Удалил это видео. Почему удалил? Ну, вы знаете, несмотря на то, что я атеист и все остальное. Есть во мне какая-то толика, какая-то капелька суеверия, что ли? Не хочу притягивать лишний раз к себе какой-то там крест. Ну, это так, порыв эмоций. Я думаю, вы понимаете. Но я исключительно рад. Мне так понравилось. Столько просмотров не собирает порой даже какое-то интересное видео. Людям нравится трэш. Это класс. Хотя трэш мне назовешь. Суть видео в том, что у хороших людей не бывает. Знаете, я э, когда работал в киноиндустрии, то за несколько месяцев, скажем так, если это правильно будет выразиться так, через меня проходило более тысячи людей. Движуха очень большая была, очень большая. И много людей в жизни оставались, оставалось, извините, много людей проходило мимо, в общем, такой поток, такая река брулящая. Я видел отношения, я видел, да, из своих отношений тоже хватало дофигище. Но я вам так скажу, я за все время, за все годы, которые мне отмерены были, я понял такую штуку, как алчность, выгода. Хорошо, если вдруг она взаимная, это замечательно. Я тоже такое видел и сейчас даже вижу. И вот У моей мамы есть подруги, одна прям там змея-змея, а другая прям благородный такой человек, в ответку всегда. И первая тоже шаги делает. Суть такая, что <coughs> мы не будем общаться с людьми, если нам от этого нет никакой выгоды материальной, либо моральной, эмоциональной, там еще интеллектуальной. Да, неважно совершенно, выгода она ведь, подразумевает под собой не только деньги, оно подразумевает под собой в принципе то, когда мы получаем какое-то удовольствие, какое-то удовлетворение. Да и деньги — это лишь промежуточный момент. То есть, ну как бы, ты что-то покупаешь для чего? Ты что-то кушаешь интересное, вкусное для чего? Ты одеваешь что-то красивое, дорогое для чего? Чтобы получить удовольствие. И если ты на моральном уровне, на этом пласте получаешь удовольствие, то это та же самая выгода. То есть это та же самая алчность, корысть и все остальное. Поэтому думать, что люди там какие-то с тобой общаются, с тобой ведут диалог, вместе с тобой сосуществуют, наверное, так будет правильно сказать. Просто так? Потому что ты хороший? Потому что ты... Что? Нет. Они всегда... У них есть либо симпатия к тебе либо какие-то более серьезные чувства, либо материальная потребность. Ну, либо же они просто с тобой себя чувствуют спокойно и безопасно. Либо же получают какие-то тебя знания. Там, предположим, вот смотрит меня там какой-нибудь молодой человек 16 лет. Таких много. Да, я за статистикой смотрю. И он слышит то, что ему никто другой не скажет. Ему не сказал там папа в этом, дядя. Брат, старший, еще кто-то. И он слышит в моих словах то что, то, что ему не дала семья, то, что ему важно, то, что может пригодиться. И это хорошо. Это хорошо. Я согласен. И как бы... Ну что, мне замечательно, я все это не, не получаю никакой. Понимаете, суть такая, что... Не надо думать, ежели хороших людей не бывает... И ежели все наши отношения, все наши контакты, общения, они построены на какой-то выгоде, не надо думать, что это плохо. Это нормально. Это совершенно нормально. Так устроено человеческое общество, так устроена вообще сама суть общества. И это правильно, и это хорошо. Самое главное, чтобы вы не общались с теми людьми, которые вам в убыток. У меня, кстати, таких было много. Я думаю, что многие из вас вспомнят и в своем общении таких людей. И скажут, да, есть, есть в моем кругу человек, или два, или три, кто из меня все время там тянули, кто все время просили там одолжить, наркоманы психические там и прочее. А, я как-то а, с мамой прогуливался. Да, мы любим гулять. По городу вообще километры наяривать какие-то. Я всегда поддерживаю маму в этих начинаниях. И, ну, Поживете, согласитесь со мной. Когда возраст, когда все остальное, вы поймете. Если вдруг наступит определенный момент, вы поймете, о чем я говорю. Так вот, мы гуляем с ней, иногда встречаем каких-то знакомых людей, ее, моих. Вот, и порой попадаются люди, там такие уже ну, конченные булдосы, которых мы знаем. С, ю, с юности, <смех>, которая там всю жизнь не просыхает. И момент такой, мама говорит, ну что, ну, ну как я могу пройти типа мимо, не поздороваться, как я могу? Я говорю, ой, не переживай. Я тоже говорю, каждого наркомана на районе не знаю, прохожу постоянно, здороваюсь. Я же их знаю с детства. <смех> То есть это как бы такая. Другое дело, что пускать их в свою жизнь ни в коем случае нельзя. Звонит такой тебе утырок. Вот ну, ты ему трубку домофон снимаешь, он там что-то тебе там лопочет, лепечет. Не, не знаю, как правильно сказать. И ты ему говоришь: спасибо, до свидания. Ну, то есть все, разговор окончен. Иди дальше. Ну, потому что они все сплошь, барыги, там, градина и прочее. Ты лишний раз свяжешься и какой-нибудь говна себе в жизни создашь. Итак, смотрите, какая сложная ситуация. Я живу в стране, где. Я даже, я даже боюсь озвучивать то, что я хотел озвучить. Поэтому вы понимаете, да? Как бы... Хотя визуально, внешне все тихо и спокойно. Вот. Поэтому не тешьте себя иллюзиями, пожалуйста. Не думайте, что ваш друг или подруга... Это, это чисто из-за того, что друг или подруга. Ну, то есть, что вы такой хороший, что... Он или она такие хорошие, и это типа навсегда, и это... Нет, это просто отношения, это взаимовыгода. Хорошо, я же говорю, когда это взаимовыгода, когда это взаимная выгода, когда ты человек помогаешь, там что-то делаешь, и он в ответ не просто отвечает тебе, хотя хорошо бы, чтобы и просто отвечал, но ну, на какой-то добрый поступок, добром, вот, а иной раз... И может быть, помассивнее, помасштабнее. Таких людей, да, держитесь, берегите Но тоже всегда будьте начеком. Ситуации, они меняют людей. Я очень хорошо знаком с ситуациями, когда человек был близок-близок-близок, а потом происходила какая-то трагедия, срочно нужны были деньги, и этот человек шел на все, что угодно, чтобы помочь семье, но при этом использовал меня в своих корыстных целях. Не глядя на то, как... Я, кстати, рассказывал об этом в одном из видео. Там, да, да, было там про дружбу, там, что-то такое. Вот, поэтому вы сторонитесь. Не будьте, не, ну, как бы социопатом, Хотя, ну, что, я вот, допустим, социопат. Несмотря на то, что я с любым человеком общаюсь, у меня огромное количество, гигантский вокруг меня такой пласт. Движение прям происходит шикарное, но... И все равно я как-то стал в последнее время, а сейчас я говорю вообще как на хутор уеду вообще тишина и спокойствие будет животные, но природа и свое удовольствие то есть вот так, хочется подальше хочется как-то умиротворение что ли поэтому не думайте что есть хорошие люди, нет, их нет в определенный момент в определенной ситуации человек может быть хорошим, постоянно я, я сомневаюсь, что такие существуют. Надо иметь такой безграничный прям ресурс для того, чтобы постоянно поступать что-то по-хорошему. Да тебя просто съест в человеческом Это как волки. Они чувствуют слабину, они сразу же моментально раз-два и все, и гости не останется, растающийся. Поэтому в этом обществе тоже хорошим, добрым, им быть нельзя, и человек. Не, ну внутри ты можешь быть, внутри там своей семьи, своей какой-то ячейки, своих близких, без проблем совершенно. Но по факту вот так вот в обществе даже слабину из тебя высосут все, что есть вообще. Причем, причем те же люди, которых ты вчера еще а, а, отзывался лестно и говорил, что это нормальные люди, хорошие люди, там, добрые люди. Да, мы, живем в таком мире, в таком обществе, не знаю, даже не нынче, мне кажется, всегда он таким был. Это мы каждый раз пытаемся привязаться к какому-то историческому пласту. Ну да, бывает жестче, бывает помягче. Как бы какие-то периоды застоя, периоды там теперь, как говорят. Но факт остается фактом. Власть, рабовладельческие строй, деньги, корысть. Ну то есть, ничто не меняется на самом деле, по факту. Я об этом тоже говорил, тоже записывал отдельное видео. Я хотел бы, чтобы вы просто поняли, что э, доверять, да не надо никому доверять. Ну так, частично, кусочками. Можно, конечно, жить изгоем каким-то, но нет, я не призываю к этому ни в коем случае. Общайтесь, ну, ведите какие-то отношения, там диалоги. Но всегда помните, что чуть больше откроешься, то есть как бы не надо, не надо лишка давать раскрывать свою душу, там, сердце, и жизнь свою рассказывать посторонним людям, грубо говоря, о каких-то внутренних своих заботах, про... о, снег пошел, заботах, проблемах, ну, о каких-то своих слабостях. Не надо, не надо. Мне позвоните, напишите, со мной поболтайте. Я вас послушаю. Вот, и еще хотел обратить ваше внимание на то, что я всегда недооцениваю своих подписчиков. Я сейчас просто скинулся в рекламу немножечко. и, Ну, есть, конечно, результаты. Да, аналитика там поперла, э, пошла вверх. YouTube вообще такая стрёмная штука. Там, короче, этот... Ой, как его называют? Забыл. Ну, ладно, не, не суть в этом. Я хотел попросить... О чем? Если есть у вас возможность, в фоновом режиме, хотя бы один день, включить видосики мои. Я хочу посмотреть по аналитике, как там будут работать некоторые вещи. Вот. Сыграет ли это определенную роль, отразится ли это. Если у вас есть желание, если у вас есть возможность, таким образом мне помочь. В фоновом режиме включите воспроизведение моих видео, пусть они там потока, потоком идут. Любой плейлист или вообще просто все видео. Это совершенно не важно. Даже если несколько человек запустит данный процесс, и даже если хотя бы один день ну, таким образом несколько часов побалуются, то ну, это не просто будет видно на аналитике, это может сыграть определенную роль. Так что вот этим, если можете, то помогите. Это хорошо, это будет классно. Вот и все, в принципе. Суть видео, я думаю, вы поняли. Извините, она такая, как всегда, сумбурная. Спасибо за предыдущие... За, за комментарии в предыдущем видео я все прочел, я все посмотрел, да. Вот, но так как я его удалил, то, естественно, и ответов не, не, не, не вы не увидите. Поэтому Поэтому так. Ну, вообще, класс. Молодцы. Мне очень понравилось. Я почитал с удовольствием. Прям. Прям я же говорю, настроение появилось. Несмотря на то, что солнца нет уже две недели, и <смех> живешь в каком-то мураке, хорошо, что у меня свой сад тропический, субтропический, извините. Но и как бы пытаемся, надо еще в бассейн сходить. Но. Так все в порядке, все нормально. Берегите себя, подписывайтесь. Ну и помогите мне там с просмотрами, с этими спонсорами. Там посмотрим, что получится. Буду смотреть аналитику, буду следить. Чего как там происходит? Всего хорошего. Пишите, звоните. Пока.